Ты кто? Я Блэк Кристал. А ты раночка. вообще кто? Я Брайт Кристал. почему у нас одинаковая фамилия? Ты, видимо, из параллельной вселенной. Какая к черту параллельная вселенная! Ты бредишь, девочка! Валя обратно в свою вселенную. Мне не надо объединения души. Какое нахрен объединение души? Это когда ты и я объединяются в одно целое. Слушай, я не хочу никакого объединения души, я хочу домой. Ну я не знаю, как. Ладно, пошли в магаз, а потом я тебе скажу, что делать. Какой-то странный это магазин, у нас не такой. как до тебя не доплет ты в параллельной вселенной. Вон, иди, лучше шмотки себе возьми, а то не в этом же ходить. Да господи, что же здесь происходит? Господи, что здесь за одежда? Ну нормально ты выглядишь. Ну знаешь, мне здесь только понравилось то, что можно изменять размер волос. Ну поздравляю, хоть что-то тебе понравилось. А теперь пошли со мной, я тебе кое-что расскажу. Ладно. Ну и что ты мне хочешь здесь объяснять? Не я буду объяснять, а моя подруга. Ну хорошо. вы ссоритесь? Она мой, она байк, мой байк, байк забрала. Байк-то мой. Блэк, какого ты хрен тут вообще забыла? Я тут девку из параллельной вселенной привела. Чё? Я ее привела из параллельной вселенной. Ну не я, она сама упала. Да поняла, я поняла. Это Агнеса. Это Шерли. Она Врай. Да, да, да, да, понятно. понятно. Ее надо вернуть обратно. Что? Блэк, почему ты не хочешь делать объединение души? Этот дурацкий совет опять будет лезть не свое дело. Что за совет? Все, кто, Все, кто объединяется, объединяется в душу, душой, попадают, попадают в совет. В совет. Ясно. Ну а так что нужно сделать, чтобы попасть домой? Да так, ничего, просто надо пройти несколько испытаний на смелость. На видно. Че за бред тут творится? Не подмышки. Подмышки. Смотри, какие бритые подмышки. Oh. Oh. Ты отнял, сука, мой байк, отдай его назад, типа такой, блядь, не надо, нет, не трогай меня за шкирку, нет. Вот, Вы поняли, короче? Типа такого, типа такого.